Да, и 5, вы на канале 3D5, извините, что я сейчас это, о, вс, да и 5, вы на канале 3D5, с Родионов Кирилл, и потом узнаете, кто? Кристина. Да, Кристина. Ну, собственно, начинаем, вот, игрок Кристина, оборопается, Данила, скорее, вот, у меня Алекс тут стоит, я Стив, потому что я скин свой просрал. А я нет. У тебя его и не было. Ладно, не начинаем с Не Вы на канале Что она 35 Ребят, а вам не задается вопрос один а, Почему я всегда говорю Не понял Я не понял, почему ты говоришь Не понял Вау. Кстати, ребят, знаете, как мы сейчас сидим Вот так вот мы сейчас сидим Вот это вот сейчас прям Какой-то пипец Кстати, смотрите, сколько у меня тут животных Это капец какой-то А где тут надо ломать блок? Не знаю, но мне кажется, нам надо уже переключиться, ну в смысле. Мне. Ты зачем ломаешь блок? Ты зачем блок ломаешь? Я ломаю чтобы у нас были нафиг. А я чтобы ты умерла. Так, сейчас у нас ночь, но. А почему я не могу добыть Это. А что я забрал? Ты забрал? Уйди. Уйди. Да стой, да стой, ты меня чуть не убил. А. Тут дыра. Жаль. Где дыра? Э! Да, вот э, у меня сохранение инвентаря нет. Ты думаешь, у меня есть? У тебя в инвентаря нет. У меня вообще нет ничего там. Голден, голден. У меня золотая вода тут есть? У меня плюс два урона Ой, железная Позвать есть Я помогаю тебе Уйди! <свеч> <свеч> <свеч> <свеч> Ты посмел меня побить? А -а -а -а -а! Нет, <свеч> Нет! Нет! Нет, у меня все вещи, посмотри, сколько у меня вещей! Это, а у меня кирка потерялась из тебя Дай мне золото добыть. Каменная кирка. Подай ну, мне кирку. Курица, уйди, я тебя убью. Потом. На шашлык пущу. Нет. О, емля. А у меня лопаты нет. Пу, А, нет, есть. В сундуке. Я тут ну, как бы да, это мой сундук. Я тут пробираюсь, Блокаси. Забор. И ты с э, заборчик. Ой. О, и ты с диареей. Ой, и диарея. <смех> диарея, это умеет. Э-э-э, кого ты тут Уйди! Ты меня ударь. Да уйди отсюда, корова! Я не корова, <смех> Я <смех> овца! Чем ломаешь диавид? рукой. Не ломай тут по ничего! По -пу -пу. Уголь, уголь, уголь, уголь, уголь, уголь, уголь, уголь, голи уголь, уголь. Гули, гули, гули! Стой, ты ничего не ломай! А если тут вот будут алмазы, и ты их сломаешь, а больше алмазов не будет? Так я же заметил. Да, заметит она. Ты понимаешь, что я с тобой помогаю? Чем ты мне помогаешь? Рукой. Диарею делаешь? Рукой. На, что я тебя... Смотри, лучше возьми переделай все все дерево в доски и построи нам хоть какой-то нормальный дом. А, ты не умеешь дома строить, извини. Я ничего не поняла. Еще раз повторите, пожалуйста. Ты дома строить не умеешь. Не понял. Беги, Ваня, беги. Куица, я вас когда-нибудь убью? Да вы издеваетесь, зачем мне еще одна корова? Тут и так уже одна есть, по имени Кристина. Так, кто-то меня тут обозвал, да? Нет. Не Кристина, спасибо. Ладно, я серьезно не сталкивай меня, я сейчас на краю обрыва. Нет, еще что-то было, ага. все дерево из сундука, угу. теперь ложи все обратно в сундук, а я сейчас кое-что сделаю, ребята, закройте, пожалуйста, глаза и уши, да, у меня 9 костной муки, вы этого не видели? А, еще палки же надо, да? Ну, да. У меня восемь да палок. Да опять золото! Почему железа нет? Я не понимаю. Постоянно золото. А где железо? Палки есть. Давай мне все скидывай, я буду строить, а ты копать, окей? Скидывай мне все, я буду копать. Сейчас забей все из сундука, я сейчас все сложу так. Кстати, понимаешь, что мне камень попался? Так, 29 девять а Мне будешь дом наш из камня строить. Так, земля, кремень, еда, ты, ты еда, чтобы... меч, мотыга. Тебе нужна алмазная мотыга? Ты только что услышала алмазная мотыга. Алмазная, я понимаю. Я пойду строить этот. Так, в итоге у нас 15 угля. Я не понимаю, где у нас железо? Я сейчас на краю, меня не толкать. Господи, меня этот забор пугает. Да, слушай, да опять золото! Ты откуда здесь берёшься? для меня, знаешь, что? Кристина, почему ты камнем строишь? Я камнем строю. Землей надо строить. Хотя ладно. Стой пока что из камня. Потом у нас будет каменная дорожка. Простите, повторите. Каменная дорожка. Точнее, все из камня будет. Сундук. Хлеб. Я Железная кека. Тебя не достоин, что я померла у тебя? Да. Нет. Стоп, вещи! Ну вот, я же говорю... А, а тебе позже а сердечки делают у меня Кристина железная кирка что тут сердечки делают у себя не знаю я люблю кого-то походу не знаю кого-то человека так я сейчас знаешь чем просто нет не знаю искать короче я сейчас буду делать знаешь чем нет не знаю Слушай, ты, паук! Ой. Яйцо. <рых> Яйцо из паука выпало. Железо. Железо добывать нужно железной киркой. Не понял. <рых> Ладно, если серьезно, то у меня просто каменная уже сломалась. Кристина, ты весь камень из сундука взяла? Я тебя убью. Кстати, я тебе одни вещи скину. Кушай, это тебе. Спасибо. Ты, кстати, есть... А зачем мне кушать кожу? Давай ты мне дашь. Покушать. Так, у меня пять кожи. Скинь мне, пожалуйста, кожу. Стой. Скинь кожу, я хочу покушать. Стой. Ну скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, ну, скинь, ну, скинь. Какая кожа? Ну, Нету тут никакой кожи. я тебя убью. Не надо! У меня все наши вещи. У меня железная кирка. <сос> Тебе сколько все? <сос> Где кирка? Я киркой Понимаешь, если я помру, то... У меня все вещи из дука. Вообще-то нет. Да. Я вышла. Нет. Нет, вот. Я вышла. Ну, ты же сама покинула иглу. Ты понимаешь, что у тебя запись? Я знаю, что у меня запись. Я сама не покинула, это потому, что ты ко мне лезешь. Нет, Просто поэтому ты я сама хотела я покинула. кожу поесть. Ну у меня там одна кожа осталась, Кристина. Ну Тогда есть. бы хоть одну. Там одна и осталась. Так я отдал бы, если бы ты на сервер зашла. Я к тебе не зайду, я в свой мир. Ну ладно. Ты потом сюрпризы увидишь, когда я зайду в свой мир. А что так долго Деева копает с лопатой? Когда у меня появится железо, я тебе, точнее, когда я сделаю кое-что, я тебе потом покажу. Где мой телефон был? А вот. Ну там. А что, звука что то у вас нет? Ну нету, потому что я снимаю. кричишь то, если вы нормально разговариваете? Я знаю, что. Тебе Ой, да конечно. Ничего не понимаю. О, господи. Какая? Классно, ты сегодня <свой с мест> зашла, но у меня голода нет, у меня сердечки не восстанавливаются. Так покушай тут есть. А ты мне печку дай. А, точно, у меня же есть печка. Не понял. Ну она плавильная! Ш -ш -ш. Ладно, сделаю обычную. Ты зачем убил? Ты кого? Себя. в смысле, блин, себя Добудь камень, камень Никогда Камень добудь Камень добудь А что это такое? Не Сейчас сделаю себе булыжниковые ступеньки, добуду буду ступеньки булыжки. Да, из булыжника да у меня, блин, ты! У меня вещи! Вещи из сундука положи на место. Я тебя бить не могу. У меня, понимаешь, топор из сундука? И меч, кстати, должен быть, если я его возьму. Хлебушек. Я, кстати, убрала меч. Железный меч на место Подождите, положила. Подожди, посмотри, сколько она урона дает. А тебе взяла и положила его... Так. На место! Открыто! Почему тебя обидно? А, я... Что? Ты сволочь! Ты сейчас... Че? Только что... Че? Чуть не прокакала все наши вещи. Так убери сундук! Так я тебя бить не могу. Не понял. Не надо. Уйди. Гей, да почему я тебя бить не могу? Ты что с хитбоксом? Ты посмел? О, спасибо за вещь. вещи. Вещи. Тебе, тебе чуть кирка не упала. Вещи? Нет. Отдала? Нет. Вещи мне отдала? Нет. Хорошо. Значит, мы... Пишем команду! Ла-ла-ла-ла, на-на-на, я тебе все вещи даю, уф, у меня есть. Я тебе их скидываю или сама собираю? Я собираю их. Все, спасибо, больше не надо. Что Хотя есть? нет, надо. Все, Да все твое? Фу, хорошо, что у меня читы не были включены, я тебе не мог дать команду бан. Что а что тут грави делает? Нет. Из гравия вылупилась коечка. Как красиво-то! Вдохни! Да, Я просто взял мяч? Фух! Я буду с мечом, если что на всякий! Если ты видишь какого-то... Зомби, например. Давай мне, у меня, вот смотри, меч. Я его не просру. Все вещи уберу. Если я начну помирать, то я знаешь, что буду делать? Кидать тебе меч. Потому что, если ты его просрешь, то я тебя заставлю из земли этот каменный меч делать. О, господи, не каменный. Я тебя алмазный меч заставлю из земли делать. Алмазный? Да хоть изумрудный. Не понял. Изумрудного не существует. А я мод сюда установил. Тебе существует. Не можно. У меня сундук забит полностью. Я знаю. Крафтим сундучки. Не понял. Я тоже, в принципе, ну ладно. Не понял. Я тоже не понял. Где наше дерево? <звы> Смотри, как было легко. Смотри, Кирилл, у меня, быстрей. Кирилл, у меня, посмотри. Сейчас бы еще чуть-чуть. Кирилл. Сейчас. Дайте мне сундук поставить никого уйдите. сколько там длится этот ролик 16 минут ну у меня смотри еще бы чуть-чуть бы кристина смотри еще бы чуть-чуть еще бы чуть-чуть и вот этого бы всего не было. А давайте раскинем. Не надо! Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Ладно, ладно. А -а -а! Так, пошел дождь. Так. ачи, апчи, апчи, ачи. Да хватит чекать. Потом саженец тебе посажу и сделаю саженец, который я посажу. Короче, Кристин, понял. давай сейчас мы. Закончим этот ролик И Всем дальше. удачи Всем пока-пока